Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал Окигай И сегодня мы сделаем обзор биткоина в локальной и в глобальной картине Итак, сегодня у нас очень важный день для биткоина и для всей криптовалюты в целом Поскольку остальная криптовалюта, естественно, следует за биткоином Начнем мы с недельного тайфрейма Обратите внимание, что до закрытия недельной свечи остается 14 часов То есть недельная свеча у нас закрывается сегодня И мы с вами уже говорили, что закрытие данной недельной свечи может спровоцировать дальнейшее движение вниз если она закроется подобным образом. С уверенным телом и без теней. То есть данное закрытие по инерции может спровоцировать дальнейшее движение вниз. Но мы видим откатное движение. Откатное движение примерно 25% от текущей недельной свечи. Что уже говорит о неуверенности продавцов идти дальше. И желательно сегодня нам нужно увидеть еще дальнейшее движение примерно на 50% от текущей недельной свечи. Тогда это уже будет наоборот более бычий знак. То есть данная тень... Наоборот, укажет на силу покупателей и может спровоцировать дальнейшее движение вверх То есть данное недельное закрытие очень-очень важно и нужно за ним пронаблюдать Завтра мы подведем итоги этого закрытия Но в еще более глобальной картине у нас, естественно, ситуация бычья. Объясняю почему Октябрьская свеча, обратите внимание, как она закрылась Мы с вами уже это обсуждали, но я хочу вам напомнить, чтобы вы имели полное представление о текущей ситуации то есть мы здесь видим, что октябрьская свеча закрылась в районе предыдущих теней, что указывает на возможное пробитие глобального максимума. Плюс ко всему, здесь образовался паттерн поглощения. Поглощение это очень мощный паттерн. И мы подобную ситуацию уже видели примерно при одних и тех же условиях. Давайте мы эту ситуацию разберем. Обратите внимание на закрытие данной свечи. Здесь у нас свеча закрылась в районе предыдущих теней. Опять же, то же самое закрытие. Здесь у нас образовался паттерн поглощения. И обратите внимание, что Данный свеча также закрылась в октябре, то есть это у нас октябрьское закрытие и в предыдущем году то же самое октябрьское закрытие, после которого последовал очень сильный рост. Теперь обратите внимание, опять же на волны, раз, два, три, четыре и пять, мы видим, что данное закрытие образовалось на третьей волне и в районе закрытия первой волны. Наш паттерн образовался на пятой волне в районе закрытия Третьей волны То есть условия по сути практически одни и те же И это достаточно сильный фактор для дальнейшего повышения В более естественно глобальной картине Теперь перейдем к локальной картине Что у нас здесь происходит? Опять же ситуация выглядит уже более прилично Здесь мы увидели восстановление И давайте я нарисую здесь параллельный канал Итак, мы здесь движемся в рамках такого локального нисходящего тренда Сверху находится... Локальная трендовая линия сопротивления и снизу локальная трендовая линия поддержки. Мы видим, что сейчас мы находимся на трендовой линии сопротивления. То есть мы с вами еще можем уйти немного вниз. Также, друзья, обратите внимание на данную формацию. Мы здесь видим движение вниз, потом первое плечо, голову. И а, мы здесь с вами можем предположить образование второго плеча, поскольку мы находимся в на трендовой линии сопротивления. То есть отскока от трендовой линии сопротивления может спровоцировать образование здесь второго плеча. Далее мы увидим движение примерно вот до сюда до уровня 57 тысяч. Далее движение вверх и здесь у нас образуются головы и плечи локальной картины, перевернутые головы и плечи, которые может указывать на смену тренда и у тренд нас пробьется и по итогу мы сами уже будем двигаться в рамках восходящего тренда, то есть тренд у нас локальный сменится. Вот такую картину я предполагаю. То есть еще раз повторяю, что мы в рамках данного локального тренда можем опуститься ниже. Но мы не дойдем до трендовой линии поддержки, поскольку тренд у нас меняется, вероятнее всего И здесь, примерно полпути, от данной средней трендовой линии мы отскочим У нас образуется голова и плечи, и трендовая линия сопротивления у нас пробьется И локальный тренд сменится с нисходящего на восходящий Вот такой сценарий я сейчас предполагаю То есть картина выглядит пока что достаточно хорошо для быков Теперь расскажу про второй сценарий, более такой пессимистичный мы можем увидеть если сколько трендов линии сопротивления и уйти в район трендовой линии поддержки. А это у нас значение 55 тысяч долларов. То есть это именно та минимальная цель для коррекции, которую мы с вами и предполагали. И уже отсюда можно предположить дальнейшую смену тренда. Но пока что все выглядит в пользу именно первого сценария. Вот такого вот. Далее мы проем трендовую линию шеи. И устремимся примерно до уровня 63 тысячи. Там скорректируемся и пойдем далее на повышение. А еще кое-что заметил, обратите внимание. Здесь у нас образовался паттерн, и а, цена любит очень корректироваться на 50% от какого-либо паттерна, и потом только его реализовывать. Если мы возьмем 50% от данного месячного паттерна, то это у нас будет значение в районе, опять же, 50%. Трех долларов То есть, напоминаю, 53-55 тысяч Это наша цель минимальная для коррекции То есть, рассматривайте два сценария, о которых я сказал Первый реализуется с большей вероятностью Пока что по текущей картине На эфире у нас пока что идет все по сценарию То есть, мы отскочили от уровня 4000 От уровня предыдущего локального максимума И сейчас мы восстанавливаемся Обратите внимание, что на эфире уже рисовалась Подобная картина, которую мы сейчас только что разбирали на биткоине То есть, мы видим здесь Локальное такое движение вниз в локальной картине опять же головы и плечи перевернуты, и здесь опять же подобие данной формации, хороший паттерн при выходе вверх, при пробитии тренда в линии шеи, и мы можем здесь устремиться до уровня 4.700. То есть на эфире выглядит ситуация достаточно хорошо. То же самое касается и недельного тайфрейма, то есть мы уже здесь видим восстановление более чем на 50% от недельной свечи. Друзья, вот такая вот картина на криптовалюте у нас вырисовывается, в принципе ситуация пока что более адекватная, и у нас есть шансы очень большие даже на восстановление, поэтому просто сидим и ждем, смотрим с закрытием данной недельной свечи, завтра мы подведем итоги. На этом видео и концу, друзья, пишите в комментариях ваше мнение, ставьте этому видео палец вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал, всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.